Добрый день дорогие друзья, я Игорь Черноусов и данное видео о насущной проблеме как уникализировать свое видео, как сделать так, чтобы роботы ютуба подумали, что это видео уникально что оно впервые загружается на YouTube. Значит, это в этом вам поможет программка видео спинбластер. У меня, к сожалению, оказалась не лучшая ломаная версия но программка кое-как работает правда, себе придется покупать лицензионную версию Значит, для чего вообще эта программа предназначена? Вообще-то она была предназначена для того, чтобы какой-то хороший ролик, который вы записали и выложили себе на канал, вы могли выкладывать себе на канал повторно. Делается -то только в том случае, если вы хотите этот ролик оптимизировать под другие ключевые запросы. То есть у вас какая-то обширная тематика, да. Каждый ролик, как вы знаете, оптимизируется под конкретный тех, да? Первый ролик выложили под один тех, уникализировали свой замечательный ролик и выложили повторно его себе на канал но уже оптимизировали под другой тег вот таким вот образом одним роликом если вам не так нравится записывать эти ролики вы можете закрыть несколько тегов хотя с моей точки зрения проще повторно что-то записать значит как работает программа вначале как она устанавливается устанавливается очень просто вот установочный файл нажимаете производите обычную установку программы затем заменяете установленный установленный файл программы ломаным, то есть копируете вот этот вот файлик в папочку куда вы установили программу этим самым вы Избавили программу от запросов лицензионных ключей и так далее, потому что программа лицензионная, платная, стоит не очень дорого, но стоит денег. Не хотите покупать, вот пользуйтесь такой э, бесплатной версией. Запускаем программу, далее нажимаем на кнопочку «Generate Video», значит, по, переходим на вкладочку «Spin» видео, да, выбираем спинировать одно видео, то есть ставим вот сюда вот галочку. Выбираем то видео, которое вы хотите размножать, например, вот это да? Смотрите, у программы есть два режима, быстрый и медленный. Вот в быстром режиме вот эта вот ломанная версия работает, в медленном режиме она нифига не работает, к сожалению. Хотя, как вы сами понимаете, лучший вариант это медленная тщательная обработка роликов. Но, к сожалению, вот эта версия программы, видимо она сломана как-то коряво, работает только в режиме Fast. Далее, что вы делаете? Вот здесь вы устанавливаете то количество роликов, которые вы хотите создать, сгенерить. Желательно, конечно, ставить их побольше чтобы затем просто выгрузить всю эту толпу себе на канал и посмотреть на какие ролики будет youtube ругаться на какие не будет на те которые будут ругаться просто удаляете их и все оставляйте то что только вам нужно дальше выбираете папку куда будет выгружаться готовый ролик у меня вот по выбрана папка на диске е e с именем 1 все нажимаем на кнопочку спин Пошел процесс обработки. Вот обрабатывается вообще мгновенно. Но ну, может быть из-за того, что две копии. Если я сейчас открою эту папочку на диске E папочку 1 да? Вот посмотрите программы, которые я спинировал. То есть имя файла остается тоже, но меняются просто вот такие номерки. То есть вот это вот обработанная, спинированная программа. Я их запускал, ролики все нормально работают. Но в режиме слова в медленном режиме программа не работает к сожалению вот такой замечательный инструмент эту программку я буду отдавать своим рефералам либо к тем людям которые у меня покупали курс серая мафия ютуба который я вначале продавала сейчас раздаю своим рефералам кто такие мои рефералы это люди, которые заинтересованы в продвижении своих каналов, своих проектов в сети. Я всех этих людей вот пытаюсь как-то объединить. Сейчас я их объединяю, пока вокруг проекта Diamond профи Center. Если вам интересно вот это вот продвижение, работа в команде людей, которые раскручивают свои каналы, раскручивают себя в интернете, нажимаете на кнопочку. Хочу раскрутить свой проект, который есть на этом видео, либо на ссылочку в описании этого видео. Проходите регистрацию, пишите мне в Skype. Вот. Приобретайте рекламные пакеты. Если будут какие-то вопросы, пишите в Skype, я помогу, хотя на, у меня на канале есть все ролики, как это сделать будем работать вместе получите не только эту программу но множество других бонусов которые я выдаю своим ремнинералом и самое главное я вам буду всячески помогать продвигать вас ваши каналы в интернете спасибо большое всем кто досмотрел данный ролик до конца нажимайте пожалуйста нравится если есть вопросы пишите в комментарии считайте что это видео будет кому то полезным из ваших друзей поделитесь этим роликом в социальных сетях